Итак, доброго дня. С вами Алексей Федорцов. И в этом видео рассмотрим пошагово, каким образом выставить счет на юридическое лицо через кабинет рекламный Target Hunter. Target Hunter, как вы знаете, это парсер ВКонтакте. И чем он удобен? То, что он предоставляет а, нескольким пользователям доступ к этот рекламный кабинет. Вы можете создать через рекламный а, кабинет агента, все рекламные кампании и дать доступ всем необходимым лицам, которые точно так же, как и вы, могут пополнять счет на юридическое лицо тем способом, который мы сейчас рассмотрим. Итак, сначала найдем Target Hunter, да, зайдем в, на главную страницу, и вам, в принципе, даже не нужно будет авторизовываться надо промотать на главной странице TargetHunter, Hunter сервис TargetHunter.ru, промотать вниз и найти ссылочку «Счет на оплату». Вот здесь вот видите «Счет на оплату». Открываем этот раздел, и здесь вы должны вносить свои данные. Одно из важных моментов, да, это что, каким образом переходит... Оплата. Да? Каким образом вы, а, поступает оплата? Сначала оплата поступает на ваш а, счет в сервисе, а затем вы его перераспределяете на нужный рекламный кабинет, так как вы этот рекламный кабинет создали в, внутри этого сервиса. Итак, заполняйте свои данные. Данные заполняйте ваши. То есть не юридического лица вот здесь вот, да, а чтобы с вами было можно связать. Самое главное, ID пользователя Target Hunter указывайте, который находится внизу рекламного вашего кабинета, вот здесь, видно на видео. После этого указывайте сумму пополнения баланса, INN организации, форму, форму организации, а наименование организации, которое может автоматически подтягиваться уже. ОГРН, КПП, БИК, корреспондентский счет и расчетный счет. После этого нажимаете «Получить счет». Формируется счет в формате вордовского документа. Вот, допустим, сейчас откроем. Называется он «Счет на оплату Target Hunter" от такого-то числа. Вы будете сразу видеть, что это за документ. И после этого у вас счет готов. Вы можете как в таком виде отправлять, как конвертиру... конвертнуть в PDF, а потом отправить на оплату а, бухгалтеру, либо вашему клиенту на физлицу, либо юрлицу, которая оплачивает именно таким способом. А, чем еще удобен этот способ? Этот способ удобен тем, когда а, заказчику а, необходимо... Создать новый рекламный кабинет, но доступ к рекламному кабинету своему, физическому, как обычно, по ВКонтакте, он предоставлять не хочет, либо не может либо вообще, в принципе, он ВКонтакте не хочет э, работать и социально это сидит, не сидит. Таким образом, вы создаете рекламный кабинет через свой агентский кабинет Target Hunter. вот как у меня это создано. да. А если мы перейдем в раздел управления, то мы увидим подключенные рекламные кабинеты здесь, да, на которых есть баланс, а, баланс отображается после того, как вы а, пополнили, Общий счет с, юри... с оплаты юридического лица, он отобразится здесь. И вам необходимо будет, внеся необходимую сумму, допустим, это будет 55 тысяч рублей, нажат «Пополнить». Таким образом, рекламные средства с заказчика со счета вашего аккаунта перенесутся на счет конкретного агентского рекламного кабинета, и вы сможете запустить показ рекламы для того, чтобы осуществлять подачу лидов